Как маневр Су-35 в Средиземноморье вызвал панику у пилотов США, Пентагон передал Кремлю информацию об опасном сближении американских самолетов-разведчиков и летательных аппаратов ВКС России. Журналист Михаил Шейнкман уверен, российские летчики не допустили бы ошибки при встрече с коллегами в воздухе. США передали России свои опасения по поводу недавнего взаимодействия военных самолетов над Средиземным морем. Об этом сообщили в РИА Новости. В Пентагоне заметили, что за последние выходные три самолета американских военно-воздушных сил Р-8А подверглись перехватам российскими летательными аппаратами. Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями, рассказали в пресс-службе Минобороны США. Стоит отметить, что российское военное ведомство неоднократно заявляло о выполнении полетов самолетов в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Ранее сообщалось, что американский р 8 был перехвачен из-за попытки приблизиться к военной базе России в сирийской провинции Тартус, в связи с чем воздух был поднят Су-35. Обозреватель Михаил Шейнкман отреагировал на ситуацию над Средиземным морем в своем телеграм-канале. Испугались дырки от Бублика. «Вот мы впервые в этом году и услышали от Пентагона это их любимое непрофессионально и небезопасно. Потому что профессионально — это, когда его стратегии имитируют удары по России. А безопасно — когда не имитируют, а конкретно бьют по сирийской деревне», — объяснил журналист. Американские летчики сами нарвались на сближение с российскими коллегами, а после стали паниковать. Отечественные летательные аппараты напугали военных США, уверен обозреватель. Русские решили сблизиться так, чтобы янки еще и пощупали, зря, между прочим, испугались. У нас глаз — алмаз. А с ними для того и сблизились, чтобы и они увидели, насколько у нас условия приближены к боевым. А они отправились ябедничать, — добавил Шейнкман. Эта ситуация не первая, когда российским летчикам пришлось подняться в небо для перехвата американских или натовских самолетов. Запад уже обвинял Россию в небезопасном сближении над Черным морем, когда отечественные аппараты сопровождали B-1B Ленсер. Однако итальянское издание заметило, что США не смогут упрекнуть Москву в несоблюдении правил перехвата. Всем спасибо за просмотр.